дошли до гор да, я думал, думал, Фото, есть, на... давай нам идти Надо. туда общем, где оп Я на другой стороне. Просто в горы. Мы почти дошли до горы. Мы еще живые, да? Мы почти до нее дошли. Почти, почти, почти мы почти дошли до на нее. Сейчас еще назад идем. Эх, природа-то какая. Ляпота. А у нас тут, наверное, килограмм 50 вещей. Лиза уставшая, я уставший. Осы. Так что идем Покажки дальше. Мы дошли на одно из ламповых мест. Это снежный барс. И тут, короче, небольшой дом 2 есть. Эм, мы вообще жуть как устали. Мы тут припали ненадолго. Ой, дым уже сгорел. Вот, небольшой домик. Еще один домик. Какая-то табличка. А там есть часовня, которая... Но в колокол бить можно. Вкратце об этом. Все, рюкзаки у нас тут. Я на лавочку. Тут собачка еще бегает. А нам идти далеко. Просто с каждым разом отправляют все дальше и дальше. Угу. А, собачечка. Это дорога ярости. А в красиво, конечно. Как понять обычные мухи слабые? Ну, то есть они они, они сразу не а! Да потому что они же не привыкли к людям На, он не хочет выйти. Фу, я. я даже ровно твою камеру уже не могу сил держать. Просто у меня шатает. Как так можно -то? Красота природы. Мы, короче, фильм снимали, и я попалась на паука. Только я его сейчас не знаю, где он на камере. Сложно поймать. А, вот он. Блин, он такой огромный. Это что-то. Он не кусается, нет? Ну, они как бы кусаются, но они не ядовитые. Вон ну, там на пике дураков могут руки они иметь. Но, так, в общем-то, ничего серьезного. Покажите. У ну, вас вот тут серьезное оборудование. Ну да. Специально для паучка подбирали. Интересненько так плечет. Ладно, можешь взять паучка. Я это хочу снять. Вон ну, давайте. Что, это все идет? Ой, ничего, он дергается. Смотри только, что он на меня не прыгнул. Oh, да он mm -hmm. притворил за мертвым. Прикольно. Бояка. Конечно, может, людей не видел. Ища такой, выпрыгнет. Нет, прыгать они не могут. Только некоторые виды. Это в Австралии только. Австралия вообще опасная страна самая. Mm -hmm. По паукам, по всему. Ящерицы всякие. <с> Забавно. Не, Меня тут нет. <с> Я камушек. А, ну скорее у него и такая краска, то что он под камень маскируется, черно-белый. А вы поснимать, да, mm -hmm. пришли mm -hmm. сюда? Ну, no, uh -hmm. вообще, да. Где вы на Рубановском? Ну, вот домик такой пятиугольный. Нет. А откуда? Ну, мы тут. Это в поход пришли на Гридинский. Мы в исследовательском походе. Он немножко боится, стесняется. А, а где приют находится? Дача? А вот он. А. Тут и Рубановский, и Гридинский. Тут они по домам названы. А, ну да, получается. Вот. А да мы уже завтра походим. А вы на пике были? А. Нет? Она не дойдет. Мы сюда-то дошли пешком полностью. А вы где Устали. Здесь. Че, уже не боится? Да не знаю. У меня другой был поменьше. Он сразу начал бегать. Не бегать, а убегать. Uh -huh. Вон там еще одного по дороге чувака встретили. На, На пике. Он тоже их брал. Только не его кусали, у него рука распухла и нела. Я... Опять это длилось. я щюшку где-то видела. А, ну да тут еще пищуги есть. Они в камнях живут. Змеи Вы можете... нет? Змеи нету. Можете попробовать посмотреть. так как морская свинка, передвигается как кролик. Паучончик. Только аккуратнее на курумах, а то там, в золотой долине, кто-то уже ногу сломал. Это да, погода такая сырая, все в грязи, я сама вчера ступанула. Стоп. О, нет. Ну тут другой был, только он уже пропал. Лизка, пойдем до дома. Давай. Фильтр возьму, другой. Пешком? Пешком до дома? Ага. До, до твоего или моего? До свидания, удачи вам. Давай. Пока. Фильтр возьму и сюда снова вернемся. О, небо какое прям синее. У меня на камере. Шикарно. В общем, мы дошли до конечной точки. И, и все. нам обратно идти. Мы никому не нужны. Кирюха снять фильм хотел, но у него не получилось. Человек отказался. Да, поэтому мы возвращаемся обратно. Сколько мы прошли километров? 16? Да. В целом 32. И за один день. Ноги ноют. Нет, не, Лиса, это нормально. Просто у нас ноль подготовки. Ну да. По-хорошему бы вон сходить на пик уроков. Я туда нам, не дойду. Нам нужно отдохнуть. Нам да. Конечно, круто оказаться на горе, но это... Но -то как Но как-нибудь как в других обстоятельствах, да? Да. Ну, я в следующем году сюда хочу сходить. Число. Мне по мукале хватило. Тут хватило? По мукале хватило. Что ну, за... тут тоже. Интересненько. А что за мукале? По мукале, блин, в Турции. А, а в тут прям красиво. вот Куда я направила камеру, и ты направил камеру. Тут прям красота. Ну, вот эти кадры свои буду брать. У тебя общий заплатный палцинка на все возвращаемся на базу три шовое видео у нас значит настроить да. Смотрите. против солнца неудобно да, я знаю. у меня блики я да, <смех> так сейчас что говорить? <смех> сейчас, как тебя зовут? <смех> Это у вас тут селфи, да? <смех> Просто <смех> кто ты? А как ты тут идет? оказался? Давайте Какие впечатления? Мы пройдем, а? Куда идем? Баню. Как тебя зовут? сейчас Он его на видео. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Подожди секунду, секунду. Все, давай. Здравствуйте, меня зовут Андрей, и я из города Новокузнецка, и я попал в эту местность из центра туризма и краеведения. Я ощутила от этого места очень хорошее впечатление. Мы попали и под грозу, и под дождь, и под сильную жару. Но это место чудесней нет на свете. Имени Крупская. Берем некатегорийный поход. Начали с Потом <emprest -митер> с перевала Шорский сходили на пик под Небесный. Сейчас движемся в сторону Купьяновского поляна. Завтра на руках. В общем-то все очень у нас учебном, тренировочном повернули резко налево. Сейчас а мы а пошли, да. Да. Немножко. Да. Мы же не выпалим, я, я думала, вот а Дима, да. ты звезда.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 Зачем мы вот этим вопросом? Давай! Давай! Ясно! пойдем пойдем да? домой идти? Нет, Нет, ну, сначала просто, что вы, вы? Откуда вы? Меня зовут вы? Елена, я... Подождите, подождите. <свят> вспомни. <свят> <свят> Сейчас вспомни... А, а нет, а нет. Меня зовут Елена, я руководитель местной организации Данка, Союза молодежи Кузбасса, Российского Союза молодежи, и руководитель филиала Стоп Стоп.Наркотик Всероссийского общественного движения. Со мной дети из поселка промышленно школа номер 2, номер 56. шесть. Ну, гуляем по горам, Нет. гуляем шестой год, живем Нет. сейчас на, Бера... на Белокуровском. Скажите, поют в Белокуровске, честь кого надо? Михаил Михайлович, провокационный вопрос. Ну тогда вы должны сказать, что это поют в честь доминитого журналиста из Новокузнецка, Александра что... Геннадьевича да. Белокурова. Вот что он из Новокузнецка, не... журналист, это я знаю. Ну, собственно говоря, познания мои вот такие. Зато знаю, кто вы сейчас передо мной. Это хозяин город. Для нас он остался хозяином город. Михаил Михайлович Валье. Мы его очень любим уважаем. Он первый, кто повеший мне медаль. В два килограмма золотую. Он первый, кто меня здесь учил. Причем. Поднимите руку, кто любит меня в засос. Все равно здесь ребята, которые уже несколько раз сюда приходили. Мы очень много новичков в этом году. Ну вот обучаем. Сейчас идем с Коприяновской поляны. Сейчас у нас дети второй раз пойдут на дураков. За два дня. Кто захотел, да, вчера ходили, вот сейчас еще раз ходим. Я не знаю, вот, что говорить. Нам здесь вообще здорово. Что, я сюда, что, когда мы, что, мы приезжаем. Что для вас лужба? Вот, я сюда, слова. когда мы приезжаем. Шесть лет назад я сюда приехала первый раз, уезжая, говорю, пристрелите меня, я больше сюда не приду. Шесть лет меня не могут пристрелить. Вот, ухожу, я хожу, я хожу сюда. Я здесь как бы Сюда Мы забыли сказать, как Артема Селиверсова любят. Каждый год сюда привожу группу, обучаю кого-то, а потом обученных детей часть беру и уже с новичками идем. Ну, вот у нас двое ребят, которые уже не первый раз сюда ходят. Ну я думаю, на следующий год уже, вот Валюши тоже. На следующий год уже другие пойдут обучать. Ну вообще не знаю, здесь вот как, как сказка. Я сюда как домой приезжаю, вот не знаю. А, спасибо. Но сказка это подсказывается один раз в год. Иначе я здесь, по-моему, это можно не записывать. Пойдемте. Спасибо, Пойдемте, какие курмы! А вы что, сами ходите? Я не могу